Дорогие братья и сестры, мы находимся в городе Мекка, район Алязизия. Здесь вот наша мечеть, неподалеку от нашего сакина, от нашего места, где мы живем. Здесь вот после асра у нас урок обычно. Мулях хасфихэй Шейха Фаузана. Сейчас вот главу прошли Салятуль айдайн Намаз Праздничный намаз И Здесь мечеть Аль-Хамдуля не закрывается Так что можно здесь спокойно сидеть Учить Куран Здесь также есть Коран хафиз Который проверяет Можно ему сдавать со своей ижазой. он Можно договориться с ним В определенное время Он будет принимать у вас уроки Куран именно Также у нас есть дополнительные уроки Для русскоязычных Мы уже здесь проходим с братьями Начали вот сейчас матн аля джерумия. Объясняем им Матан аля С примерами Потом Также у нас Арабский язык Для начинающих Также у нас есть Хадисы С шархом шейха Фаузана также вопросы там э, по Акъиде разбираются, по Единобожью. Э, эти уроки каждый день у нас присутствуют. В общем, здесь АльхамдуЛля, АльхамдуЛля, Милость Аллаха, э, что здесь уроки идут. Сейчас вот у нас 16, да, 6, 6 июля, это... Какое, значит, у нас по хейджри? А, 26-е. 26-е осталось две недели. Осталось две недели до хаджа. И, аль братья приезжают. На днях вот должны братья прилететь, Иншалла, иншаллах. Мы им сделали приглашение от компаний. И они подали все остальные документы в посольство. И получили бизнес-виза на пять лет. Теперь могут приезжать в любое время. Могут уже здесь жить три месяца потом возвращаться домой опять приезжать в любое время короче в течение пяти лет они могут приезжать и находиться здесь могут три месяца либо выехать либо продлевать и опять три месяца здесь находиться короче возможность есть приехать учиться как вот уже несколько братьев здесь сидят учатся по милости аллаха и мы с ними занимаемся бизнес визу получить сейчас в принципе не сложно просто пишите ватсап telegram это для бизнес виза делается для мужчин запомните для мужчин потому что семейным она уже не подойдет у кого особенно дети там минимум минимальный возраст должен быть 18 лет а так приезжают, вот на днях должны два брата из Дагестана, с Пахачкалы приехать. Иншалла, иншалла. визы получили уже. И еще несколько человек тоже на очередь. Документы э готовятся у них. Помимо других стран, там с Узбекистана вот приехали э ребята. Э потом с Киргизии, с Казахстана. аль я вот слышал, сейчас э 30 человек заехали с Казахстана. Еще я их не видел, правда Не знаю по каким визам, но скорее всего Тоже бизнес визы, люди заезжают Сейчас новый низам Новый порядок э, Заезда Если у тебя вакцина есть То ты подаешь документы э, Здесь На въезд, чтобы Мы в систему вносим документы э, Паспорт Потом э, визу Потом вакцину Нужна вакцина Pfizer известный спутник здесь не котируется пока вчера правда пришел какой-то хабар что Дубай и Бахрейн взяли взяли уже спутник на себе на вооружение так что может быть и Саудовская Аравия вскоре признает спутник и возьмет его тоже но пока он здесь не котируется поэтому нужно Pfizer в России есть Pfizer делают как я слышал, в России делает Pfizer И вот можно будет сертификат Pfizer Потом авиабилет Потом виза И фотографию паспорта Мы вносим в систему здесь Здесь специальная система есть И человек может сразу прилетать В аэропорту И не сидеть уже 7 дней в GDV, в отеле там, Платить за отель В карантинной зоне Не надо ему сидеть Он может сразу уже заезжать в Мекку и Медину там буквально там нужно будет заплатить там страховка 25 долларов там еще русуматы в общем где-то 50 долларов расход будет у него зато у него справка, он по этой справке сможет заехать, потому что некоторые компании без такой справки не берут, или они заставляют снять отель заставляют снять отель прям через портал, там через их а там платить надо 2000 реалов. это 40 тысяч рублей Поэтому лучше сделать официально всю справку, все документы сделать, что все нормально, и заехать по этой справке. Вот такой вот новый сейчас нелам, порядок, баракалафиком. А так, в принципе, люди приезжают, как я уже сказал. И вот дай Аллах на днях, как братья приедут из Махачкалы, иншаллах сообщу, также оповещу, что да, все, заехали братья из России, именно из России потому что из СНГ приезжают из СНГ приезжают но главное еще прилетать как прилетать сейчас проверенный, самый проверенный путь это через Катар, Катар Катарские авиалинии Москва-Доха Москва Доха-Джитта и обратно тоже так же вот так лучше берите потому что Дубай сейчас закрытый Дубай почему-то закрылся, что-то у них там 5 корона закрыли, не въехать, не выехать, лучше не рисковать через какие-то, Египет он уже давно был закрытый, через него не сможете, через Турцию тоже не сможете заехать, поэтому самый единственный путь это Катар, Катар, столица Доха, так что кто хочет прилетать, ищите дешевые билеты заранее через катарские авиалинии, баракаллаху фейкум. وجزأكم الله خيرا خيرا الجزا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك